Су, А девица не спала Друга, О, Спасибо, дочь. Живи долго, моя хорошая. Только кто тебя хвалит, за твое доброе сердце, пусть все им с водой уйдут стороной. Дай Бог здоровья и счастья. Пусть никогда ваши дети не знают голода и холода. И мои тоже. Дай Бог здоровья Почему? Потому что я отправлюсь. Мне некуда деваться, потому что у меня дети голодные. Я не одна. А я счастлива такой жизнью. Это моя, Это моя жизнь. От тюрьмы что мы не уйдешь, сынок. Детство было хорошее, слава богу. Значит, так суждено. Бывает иногда грешу, плачу, Господи, устала, а потом опять стою на ноги и все. А как от греха уйти? Что? Как от греха уйти? Так, так вот молиться только. Грехи замаливать -то а как еще? Молиться, плачу, прошу прощения, Господи, прости. Кто я такая? Не имею права я. Кто я такой? Червяк возле Бога, прах не пепел. Никто. Без Бога я никто, а с Богом я человек. Маленький хоть. Люди видят. Слава тебе. Вы от откуда родом? Я уроженка, но я сынок долго в Челябинской области жила. А песни откуда такие? Ой, у меня мама были, пять сестер, мне песни, вот они здесь пели. У Муртии, здесь, не да? Да, здесь, да? это вот это мой город родной. 26 лет я на Тюрзбе езжила, сынок. А на родине-то лучше? Конечно, сынок. Каждая снежинка, каждая травинка это мое. Это мое.